дорогие друзья мы с вами продолжаем наш волшебный марафон который приближает шаг за шагом день за днем нас к ощущению полноты целостности и жизни самими собой на ты Мы перестаем чему-либо удивляться мы перестаем суетиться мы перестаем бояться мы много чего перестаем когда начинаем проявляться проявляться сами и позволять это делать другим не контролируя не обесценивая, а просто принимая. За эти несколько недель мы прошли с вами очень длинный путь и встречались с разными эмоциями, с разными мыслями, состояниями, с разными чувствами ситуациями с разными людьми и в их лицах их ликах мы встречали разные части себя встречали конечно же любя по крайней мере старались сегодня я хочу вас пригласить в удивительное состояние. Необычное состояние. Всем нам порой кажется, что мы стремимся к счастью сугубо, дабы пребывать постоянно в возвышенном настроении и состоянии сознания. Радостном, фееричном порхающим, но на самом деле эти состояния называются ничем иным другим, кроме как нашей крайней позитивности. Есть в терминологии на самом деле даже целый ум, который так и называют позитивный. Он локализируется в нашем солнечном сплетении, и мы очень-очень любим это состояние, наше солнечное, наполненное энтузиазмом состояние, когда мы хотим действовать, бежать, достигать, эмоционировать во внешней границе. Но есть и другая часть – лунная. Лунная, затемненная, та, которую условно мы называем тьмой или женской сутью. И часто мы эту проекцию называем негативным умом. На самом деле они не разделены, и мы не можем все время находиться на пиках этих двух крайностей и называть себя счастливыми. Но когда мы нейтральны, когда внутри нас выронено недомолекулярной равности, а до отсутствия борьбы. Иногда нам важно и ценно быть в приоритетах своей жизни очень тихими, можно сказать даже грустными, впитывающими, вбирающими, наполняющимися тихими, смиренными. Как время перед рассветом, как ночь. А иногда мы неугомонны, мы несемся, мы спешим, мы куда-то бежим, мы громкие, мы смелые, мы наглые, дерзкие, и если это не присутствует в одинаковой степени в нашей жизни, так или иначе мы будем вынуждены обрасти во внешнем окружении теми видами стимуляторов, которые нам просто напомнят об этих важных частях и качествах жизни. Поэтому если вы видите в своем окружении каких-то очень ленивых людей, постоянно думаете о том, ну почему, ну почему ты такое пассивное или инертное, безответственное, это большой повод посмотреть внутрь себя и найти там перекос, где вы гиперактивны, куда вы ломитесь. Почему мы постоянно снаружи? Только так способно наше внутреннее показать нам то важное, чего мы не замечаем сами. А бывает другая ситуация, и нам нужно найти, где мы такие же ленивые, пассивные, безинициативные, и себя за это карим. Но на самом деле... Не видим, что Карим, Не замечаем, что мы не любим такую часть себя. Именно поэтому порой из-за нелюбви к этой части спешим быть активными и ответственными. Но почему? Скорее всего, потому что там лежит какой-то травматичный опыт. Возможно, ваша расслабленность и наслаждения когда-то принесли вам не очень хорошие последствия и на уровне памяти души это стало целым спазмом настолько болевым и невыносимым что препятствует тому самому балансу жизни когда вы сами себе можете позволить любые проявления и не бояться результата. Существует невероятное количество разных технологий, практик, которые позволяют сбалансировать и перестать исцелять эту память, а просто стереть, как будто бы заменить сгоревшую плату навсегда и перестать ее чинить. Дорогие друзья, сегодня я вам приглашаю, вас приглашаю и вам предлагаю поблагодарить себя за весь опыт своей души, за весь, за все калейдоскопы, за все события, за все перекосы, за все искажения и заблуждения и конечно же за все гиперстремления за все поблагодарите себя обнимите себя примите себя да я вот такая какая я есть это не значит что не замечаю что можно улучшить, что усовершенствовать. Но я себя принимаю, и в этом принятии рождаются спокойное, воспитательное, любящее взаимодействие с жизнью. Без надрыва, без насилия. Без ожиданий, без критики. Если я динамичное существо, ну что ж, значит, это кому-то нужно сейчас. Если я ленюсь, для кого я это делаю? Кто... Какая часть меня сейчас находится на этом пути? И почему она все время меня туда приглашает? Чего еще я о себе не знаю? Но обязательно узнаю. Ведь мое стремление к самопознанию настолько глубокое. То больше я никогда не сойду с этого пути, никогда и ни за что. Буду снова и снова просыпаться утром и искать, а кто же я сегодня, кто я сегодня. И как сегодня я могу выразить себя из великого ничего в какое-то нечто?